А -а -а. М -м -м. Какая же она тяжелая. Ну ладно, еще чуть-чуть, я справлюсь. Я хотела слепить цветочек, а получилось два креста из Дорс. Так, девочка будет первая, я жду опять вторая. <свес> <свес> Выходной. Сейчас. О. А, а что это? Новый челлендж 24 часа, Арина, ты же любишь челленджи 24 часа? Да, люблю. В этот раз ты проведешь его 24 часа в своей комнате. У тебя есть пять минут, чтобы взять все необходимое. Время пошло. А -а -а -а! Иду пока сюда. -то. Все, Фу, 5 минут прошло уже. Чем пожелать? 24 часа как бы это немало. О! Придумала! Э, я сделаю мини-перестановочку и мини-уборку. Хм, как же э, переставить кровать и стол? О, идея! Я кровать переставлю вот так вот к стенке и стол вот сюда вообще бомба! Все, начинаю перестановку, только перед перестановкой не надо подкрепиться, потому что как быш будешь... <клес> на голодный желудок не... нельзя делать перестановку. Устану быстро. Возьму я сыр и э, порежу его кусочками. Берем сыр. О, новый ну свеженький. О, это же канал Крошекдей. Обязательно подписывайтесь, если вам нравятся такие ролики. Начну с кровати. Какая же она тяжелая. Ну ладно, еще чуть-чуть, я справлюсь. Кровать передвинула. Теперь нужно разложить мои мягкие игрушки. И потом стол передвинул. Так, кота вот сюда, чтобы я не упала, как бы, потому что я же могу упасть здесь есть место, чтобы я упала, сделаем такую мини-чиллзону. Чиллзона, кто не знает, это такая зона, там, где можно там подыхать вот так вот посидеть. И вот у меня есть собственная чиллзона. Так, вот сюда хамячка. Теперь вот этих вот больших питомцев. таких. Вот и последний котик. Тигрик. И... Котик, ура, наконец-то я все их разложила, ура, половина дела, можно сказать, сделана. И теперь э, передвигаем стол. Сейчас надо все отключить. Сейчас я, я буду продолжать делать челзону. Собаку, ням. О, идея! Чудо моя комната слишком скучная, и я ее хочу украсить весенними украшениями. Сейчас я открою у себя на ноутбуке Pinterest и что-то оттуда вас срисуем. мой кактус, я думаю очень красиво получилось, смотрите я даже блики на глазках добавила и поэтому сейчас я вырежу и у меня такая идея появилась я, вот у меня там рыбка ее зовут Уля полное имя Ульяна и я сделаю так то есть сзади аквариума приклею кактус и как будто бы у него в аквариуме будет кактус вот сейчас я уже буду клеить вот сюда и вот сюда. Ой, как прикольно! Мне нравится! Такой расплюснутый кактус. Ладно, подвигаем, и вот даже рыбка рада. Сейчас я буду любить цветочки из легкого пластилина. Я уже слепила вот и э, еще вот такие вот стоящие я думаю у меня уже сегодня появится весеннее настроение и знаете куда я хочу эти цветочки сделать вот сюда и у Ули тоже появится весеннее настроение а вот это я положу вот сюда О, это же служит я хотела слепить цветочек, а получилось два креста из DORS на мышонок. О, идея! Поиграем в Roblox Studio! Сейчас я захожу уже в Roblox Studio. А, вот. Мне так нравится создавать новые и свежие карты. У меня, кстати, уже одна карта есть. Но хочу создать еще одну. найти санки, но почему-то не могу их найти, походу, их здесь нет. А, кстати, я же забыла, можно еще през... презент написать, и там будет вот такие вот подарочки, санки, и все тоже прикольное. Так, что же мне взять? И давайте возьмем вот такой вот э, роблоксовый подарок, можно так сказать, Ой, я случайно волка подвинула. Ладно. Это а, смо... а, да, я пять. Да почему? Пожалуйста. О, ур, пожалуйста. Да неужели? Да неужели что ли? Короче, сейчас я сделаю все обратно, чтобы оно вот так было. И селект. И вот сюда. Все. И там будет внутри робаксы. Всем расставлю подарочки. Всем пэтам из Adobe. Смотрите, вот последний подарочек. Ой, я, я в пол улетела. Вот, всех подарочки. Сейчас я где-то положила... О, вот последний подарок. И сейчас понесу его к такому ягненку, можно. Фух, что-то я устала там сидеть за компьютером. Посижу-ка я в планшете, в Roblox поиграю. Кстати, у меня есть канал Крошик Дэйгейм, там, где мы с папой снимаем Roblox, и не только с папой, еще и с мамой. Сейчас я играю в Tower of Hell. Здесь первый синий уровень. Кстати, я сейчас в RB Battles. То есть там три тавера в одном. И здесь первый уровень, мой любимый. Потому что я на нем никогда не убивалась. И не убьюсь, наверное. Надеюсь на это. Итак, начинается новый раунд. Вот, game end. И ждем нового раунда. О? Гейм-рейди in шестнадцать секунд 15, 14, тринадцать 12, 11, десять девять восемь семь шесть пять четыре три два 1, ноль О, мой гад, мне так страшно. Так первый цвет синий, темно-синий, темно-синий. Так бежим, бежим, бежим, бежим. <рек> а, я чуть не упала. Фиолетовый, ура, я напрыгнула, как мало до финиша, так, пинг, розовый-розовый, я на тот успею, так, и, ура, о, эта девочка победит, но я буду втор на втором месте, вот, я уже почти дошла, так, девочка будет первая, я что, опять вторая, ой, что-то я устала играть в Роблокс, о, расшешу я своих кошечек, ой, какие вы красивые, я вам расчешу волосики, и вы будете самыми красивыми в мире кошечками и собачками. О, привет! Арти, назову-ка я тебя Арти. Очень даже красиво. Вот у нее здесь такие вот звездочки, красивые тени. Видно э, то, что сама рисовала. Поэтому назову ее Арти. И она, кстати, очень красиво рисует. И, кстати, это Виппец. Мультик такой есть. А love Pets. Можете э, посмотреть в Ютубе, ну когда за, э, закончите смотреть мое видео. Так, первую я расчесала, и она будет ждать. Вот здесь. Э, так, вторая. Хм, а давайте тебя назовем Ромашка. Потому что у нее здесь Ромашка нарисована. Почему бы ее не назвать так? Кстати, э, посоветую вам очень прикольный и веселый мультик, который даст вам творческие идеи. Этот мультик называется I Love Beep Pets. Там есть очень много собачек, которым неполадки с прической, и они ходят в салон красоты и исправляют свои прически, прически в очень красивые шедевры. Ребята, и кстати, я начала снимать в лайк. Конечно, я не, начи я не начинала, а уже у меня там был аккаунт, вот, крошек, да и здесь мы старые видео. Сейчас я выберу мне нужный звук а, и сниму под него видео. Это, кстати, видео с моей мамой. Твоя Ребят, сейчас я уже нас, нашла мне нужный звук. Хочу взять, как будто бы зайка э, кричит, помоги. как Ладно. Что-то я не хочу мультиков. О, включу-ка я Вики мой любимый блогерш. Мапа, давай, мальчик, поищем. пошли в О, ну если вам понравился видосик, ставьте лайкосик. Аринка, доченька... О, я смотрю, ты тут все поубирала, перестановку сделала, как красиво, такая классная, шикарная комната, я вижу камеру, ты, наверное, блог снимала сегодня, да, на свой канал Крошек Дэй, ребята, Аринка очень любит сниматься и постоянно просит, как бы, чтобы снимали новые ролики, но не всегда получается, если вам не тяжело, поддержите нас лайками и напишите комментарии, как бы нравятся наши видосики или нет. Мы постараемся больше как бы выпускать. Аринка спит, не буду тревожить. Ребят, всем пока!